Я иду по взлетной полосе Гермошлем застегнут на ходу Мой фонтон, как пуля, быстрый в небе Голубом и чистом снова набирает высоту Я пират и вовсе не пилот делаю и я левый разворот прислоняюсь я к прицелу и летят ракеты к цели и делаю еще один заход Лежу сзади дымная петля. Сревом приближается земля. Катапульты от спасения, сунул руку под сиденье, медленно спускаюсь в джунглия. Пал штурвал. Я не помню, как я в плен попал Узкоглазые вьетнамцы шелестят В траве, как зайцы Я упал и больше не вставал Поклетай земле, и наручники запястья жмут. Надо мною Эдвард с Бобом уж пошли прощаться с Богом, Что же не раскрылся парашют? И я спросил, кто пилот, который меня сбил И ответил мне рискосы, что командовал допросом Сбил тебя наш летчик Лисусы Зачем? Я ведь слышал через гермошлем. Мишка, я тебя прикрою, Сашка, я фантом накрою, Эти асы вашим не чита.